Понимаю, понимаю. Половина подбита, половину пехоте раздал. И командир. Немцы вышли к Нефиоду. Прибыл. Да. Докладываю. По пути автокухня. Танкист, родной. Да я ж тебя и жаловать. Здравия желаю, товарищ. К черту. Вы задачу поставьте, товарищ командир и госпиталь. Кольки немцев, товарищ лейтенант? По данным разведки, одним танком, без поддержки? С поддержкой. Все сам застреливайся. Все Товарищ командир фронта ж не бачев. он... Фронта, может, я и не бачев? Як ты мне как... Почему наут? От... А должен быть минимум два? Поленились? По всей видимости, не услышу. Это хорошо. А масло почему подтекает? Упреждаю, нытьё буду расценивать как проявление трусости. Рак у стен Москвы. Экипаж слажно свое дело знает. Смирно! Слушай мою команду. Товарищ командир, кормошку можно оставить? Играешь, хорошо. Сон, суть. Отвлеку их. Дорогу другой. Командуйте. Привет, тётя Маня. Целую. Ситуа канцфридляя вас. Когда ты ее сбреешь? Сисположи, Иван. Уже сам выглядишь, как Иван. Эти часы, что мы будем первыми на Красной площади. Сначала он 25 метров. Вперед. Марш! Марш. Четыре, пять. Есть. Есть. товарищ командир? Концаренков. Ну я к не заведусь? Заведешься, никуда не денешься. Почуял нечто. Ну что? Пушка в на 11 на одиннадцать часов. Клюнули. Давай, давай, давай, уходи. <паспорядок> Смехвод. В итоге на один час. четырнадцать да, пятнадцать. Вольф, какого ты черта ты ж? Ну вы да Комзарьян, кабры себя в руки ты что хочешь тут сдохнуть готовится к стрельбе солдат а вы. вытянетстыть Же Так называемый русский танкист. Я сказал имя и звание. Ты думаешь, Смотрите, чтобы не сдох. Он заговорил. Они здесь. Господа, господин Рейсфюрер. это своевременная идея. Рейхсфюрер, новое поколение сверхтанкистов, способных остановить Красную Армию. Я солдат? Мне не важны эмоции. Я назначаю стандартом фюрора ягира и фюрора. Нет командиров. Разрешите пояснить? Тот, кто прячется, хочет жить. Мне нужен командир, который хочет жить. Этот Иван ищет смерти. Он в плену с 41-го года. Гауштумфюрер, речь идет о секретной миссии. Erinnerst du dich an den 27. November 41? Pommisch? Alles deinen Zeppelin. siehst du aus. <lacht> Nicht verwendbar. Ich gebe dir eine Chance. Я даю тебе еще шанс. Асшайнс, ты на тропен-убунгс-платс и тыкшьт моим рекрутам, алис, ват ты. У тебя не будет снарядов. Нурдайн Если погибнешь, то как солдат на поле боя. Дай мне новый экипаж. Я уже пробовал один. Я Да пошел ты. Eins. Drei. Fünf. Das müssen Sie nicht übersetzen. Ja, 18 382 заключенных лагерь построен ich Deine Aufgabe wird es sein, diesen Panzer wieder in Stand zu setzen. Bauart. Wir haben ihn vor drei Tagen an der Ostfront erbeutet. Man sagt. Mit den Leichnern. Und sie da raus. Mach den Turm sauber. С этого момента я ваш командир. В чем состоит наша боевая задача? Наш лучший друг. А я ведь, может, тоже командир. И по более да. По нам будут бить боевыми. Вопросы есть? Если есть, не согласен. Я согласен. Ну, а ты что скажешь? Пусть там мы на войне. Памятаю. Внутри танка. Битте, элабан седу so zu beerdigen, wie er sie gehört. Есть погромыхать. Тебе сказали громыхать. А громыхай. Посета людей не мере, пусти ниже. Так, экипаж. Вот объем. А если я в третьем куплете слова путаю? так шли фару крепить а ты нагадайся у нас новый т34 6 часов хода по авто ты подумай степан лучший меход в красной армии родные это ж когда было. нам за разбиться это як там сломал С тобой, командир. С тобой. <служда> а, коллеги, <служда> как идет с Еще пара-тройка дней. Юшкин, это нормально то, что я? Имя святая. Я Клаус. Николай. Николай. Николаус. Клаус. Клаус. Что за Николай? Слушай меня, Николай. Ein... Ты встанешь. Менаврий, Тогда под Москвой ты под стогом прятался. вас, и не заметил. Земвул. <laughs> Твоё здоровье, и долгой и счастливой жизни. Вступить к ходовым испытаниям. Так и... Так и вперед! Вот эта машина! Доброго коняка! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держите! Отдаем, белорус! Чилики. О, привет, красивая, заходи. Я тебе танк покажу. Коля, не глухая, а слепая. Ты будешь первой под подозрением. Нет. Делай ключ. Курсантами, наследниками германского духа. Помните, Рейх будет править миром. Вокруг полигона мины, шесть снарядов и топливо на 30 километров. Раз, которого мы ждали долгие годы, в ее же логове. Извиняйте, мужички. Спите с бомба. Четыре бронебойных, два скорость. Позицию русских. Русские выдвинулись с исходной. Молодцы. Русские в засаде. Хорошо. раздуэл <связывая> куда прешь <просу> имперского комиссара <просу> Тюрингии подергу <просу> конфюры <просу> залки пункт безду <просу> <просу> и вот смотрите его бар крайне слева есть крайне слева Ай, молодец, молодец, мисс, вперед! Быстрее, быстрее! Орудие к бою, направление холм. Соединение установлено. Говоришь, Андарт Анфюк. Отступать! Танк 2, орудие на 10, танк 3, орудие на 11. А Танк на 10 часов. На память, суки! Живей, к бою. Удачи, дамы. Здорово. Развернуть черт. А ручка скоро скончится, командир. Силка наша жрет. Вкусный. Инвентарь. А поймал Никодима. <свист> ели? Я вот ел. Ничего <свист> так питательно. Вот я нож, счастье. <свист> <свист> Там спрячемся. <свист> Только что, как я и предполагал, теперь начнем сужать сеть на второстепенных дорогах. Что дальше, по-вашему? Слушаюсь. И экстрасенсов. Я еду в Берлин. Вон они, рудные горы! Чехослав! Знаю, не здесь. Я штандартный Топ, должны вернуться немедленно. Мы летим дальше. Я... Там заночует. Нет! Yes! Молчок, осмотреть окрестности. Это я сразу же. Товарищ командир, разрешите обратить... Только не орать. Квадратик, Клингенталь, Цвикау, Хемниц, Анаберг. Отправляйте туда. Это штандартенфюрер Ягер. Я их нашел. грудь Ой, разлилась до до да своего за война шой план фрицев мы сорвали приказываю мне танк бросать жалко вы давали присягу бить врага до последней капли крови. Я куарла, церкви выступать. А ты могут еще по 50 через пять минут отбой в четыре подъем. Подъем. Будем прорываться в темноте. Послушай, нас загнали в угол, мы будем прорываться. Дальше один город Клингенталь. Тебе нужно... Уходи, иди только по ночам. Строго на восток. Она, любимая. Спасибо. Держись, сестрюшка. Держись, любимая. Ждуть. Mm -hmm. Степан, я. Yeah. Далей, команд... план такой сейчас темно у командиров люки открыто есть шанс Как услышишь взрыв? А коли не будет выхода. Редактор 15 приготовиться к стрельбе Понимаю, половина подбита, половину пехоте раздал. И командиры смерти. Немцы вышли к Нефёдову. Библ. Докладываю. По пути. Автокух... Танкист. Родной. Да я тебя.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 то может я и не бачу як ты мне ка... почему на а должен быть минимум два поленились по всей видимости не услышу Это хорошо а масло почему подтекает Упреждаю, те буду расценивать как проявление трусости враг у стен москвы экипаж слажно свое дело знает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 Четыре, пять... А красивый. Есть. Есть товарищ командир? Концаренков. Ну, к не заведусь? Заведешься, никуда не денешься. Почуял нечто. Ну шо? Пушка в на 11 часов Клюнули Давай, давай, давай, уходи Смехвод <связь> Ну, лови, утенок. Вражеский танк в стоги на один час. 14.15. пятнадцатый. заводи! Вольф, какого черта ты Yeah. Уходи, уходи, родной! Сохраняй спокойствие, Вольф. Восьмехвод! Я! Имя, отчество! Солому народу! Ну, хорошо. Жгись, Степан Вперед! Вы над вышками худучи! Зоветари! Слевают! Идут! Вольф, возьми себя в руки. Ты что, хочешь тут сдохнуть? Готовится к стрельбе, солдат. Аматоры, вы чарить Kommt, merkt euch. Запомни каждый Здесь нет твоей... Немец, ваш господин! Так называемый русский танкист. Нарме и festgestellt. Я сказал имя и звание. чтобы не сдох. Он заговорил. Они здесь. Господа. Господин Рейхсфюрер, Это своевременная идея. Рейсфюр. Новое поколение сверхтанкистов, способных остановить Красную армию. Я солдат. Мне не важны эмоции. Я назначаю стандартенфюрера Ягера. Heil Hitler!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 Erinnerst du dich an den 27. November 1941? Alles klar. Ja, aber deinen Zeppel. Gut, siehst du aus? Nicht verwendbar. Ich gebe dir eine Chance. Я даю тебе еще шанс. Оschein ⁇ ты на темп-уроководстве и покажешь моим рекрутам все, У тебя не будет снарядов. Ну, Если погибнешь, то как солдат на поле боя, дай мне Я уже погибел, я Eins. Drei. Das müssen Sie nicht übersetzen. Sie nicht übersetzen. Name, Name. E und Dienstgrad. Steh auf! Stauerei. Из нас допустимый. 18 382 заключенных. Лагерь построен. 1-2. 3 0 Drei, zwei, eins, zwei!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 Bitte erlauben Sie die Leichen, so zu beerdigen, wie er sie gehört. Хотите? Есть погромыхать. Тебе сказали громыхать. Посета людей не мере, пусти ниже. Так, экипаж. Вот объем. А если я в третьем куплете слова путаю? Да. Так. Пошли фару крепить. А ты нагадайся. У нас новый Т-34. Шесть часов хода по автоп. Ты подумай, Степан, лучший мехвод Красной Армии. Родные, это ж когда было. Нам зараз сбиться, это як. Там. С С тобой, командир. С тобой. Ули, девчина. А, коллеги. Как продвигаются дела? Ещё пара тройка дней. это нормально <говорит> то, что Слушай меня, Ты встанешь. Ты внимательно меня слушаешь? Менаврир аустрекунг, где виркинс дистанс. Тогда под Москвой ты под стогом прятался. Ах вас, и хотя я не штудер, фуза нен ауфганг штellung быцолг. Телерю. Ну тоже не заметил. Цембуль. Твоё здоровье, долгой и счастливой жизни. Она хэнула. Тупить, куда мы и... вперед. Вот эта машина. Доброгоняка. Есть болезнь, товарищ командир. Лебединая озеро! Держите! Вот да ⁇ Беларусь. Чилики. О, привет, красивая, заходи, я тебе танк покажу. Коля, не глухая, слепая. Ты будешь первой под подозрением. Нет. Курсанты – наследниками германского духа. Помните, Рейх будет править миром. Вокруг полигона мины, шесть нарядов и топливо на 30 километров. Ас, которого мы ждали долгие годы, в ее же логове. Извиняйте, мужички. Спите с Богом. Четыре бронебойных, два осколочных. Позицию русских. Русские выдвинулись с исходной. Молодцы. Русские в засаде. Хорошо. Дуэль. Куда прешь? Имперского комиссара Тюрингии oder Гуппенфюрера Вот за... Смотрите его, бар. Крайний слева! Есть крайний слева! <звы> а, сука! Ай, молодец! Волчок! Михвод вперед! Быстрее, быстрее! Орудие к бою. Направление холм. Соединение установлено. Говорит, шандарт Анфи. Отступать. Танк 2, орудие на 10, танк 3, орудие на 11. Подобаскулочный! Танк на 10 часов. На память, суки! Всего боя. Удачи, дамы. Здорово. Соня ч... А ручка скоро закончится, командир. Силка наша жизнь. Ленталь. А поймал Никодима. Ты <связывающие> ели? Я вот ел. <связывающие> Ничего так питательно. Вот я нож. Часть. <связывающие> Там спрячемся. <связывающие>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 Здесь. Ерштандар Топ должны вернуться немедленно. Мы летим дальше. Осмотреть окрестности. Это я сразу. Давайте, командир, разрешите обратиться. Только не орать. Дратья Клингенталь, Цвекау, Хемниц, Анаберг. Отправляйте туда. Это штандарт Анфер Я их нашел.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 Могут еще по 50. Через 5 минут отбой в 4 подъем. Экипаж, подъем. Будем прорываться в темноте. Послушай, нас загнали в углу, но мы будем прорываться. Дальше один город, Клингенталь. Тебе нужно. Уходи. Иди только по ночам. Строго на восток. любимая. Спасибо. Держись, Стришка. Есть любимая. Yeah. Пойдем. Осмотрюсь. Скорости двадцать километров в час. Танк проходит. Берите Так точно. Что далее, командир? План такой сейчас темно. У командиров Люки открыто есть шанс. Как услышишь взрыв? А коли не будет выхода. 115. Вот вам и выход! Стера прямо перед нами! Орудие на 180! Заряжай! Конечно! Стывка! До у него! Успевай, Стыкка! Заряжай! 115, приготовиться к стрельбе. Подачайте, бда!